Среди упорной борьбы и труда, ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. 1 мая – праздник труда, день труда, праздник весны и труда, день международной солидарности трудящихся. 1 мая в РСФСР и СССР, после Октябрьской революции 1917 года, праздник стал официальным. В РСФСР первоначально он назывался «День интернационала», позднее он стал называться «День международной солидарности трудящихся». Проводились демонстрации трудящихся и военные парады. В 1919 по 1968 годах военные парады проводились ежегодно на Красной площади. С 1933 года в них стала принимать участие авиационная техника. В годы Великой Отечественной войны – в 1941 по 1945 годах воздушные парады не проводились. Традиция возродилась в 1946 году и до 1956 года. Авиация была задействована в майских парадах на Красной площади. С 1969 года в первомайских демонстрациях на главной площади страны принимали участие рабочие и служащие предприятия и организации города. 1 мая проводились демонстрации. Все предприятия выходили полным коллективом на демонстрации, проходили по площадям, улицам города. Люди радовались весне, приходу весны, радовались жизни, теплу. Много было радости в лицах людей. В детстве мы также ходили и школами, и техниками на данной демонстрации. Доброго времени суток, дорогие товарищи, друзья. Все, наверное, помните как мы, молодые, ходили на этот праздник, как радовались этому дню, когда это было. Собирались семьями, собирались родственниками. Будет проходить автопробег 1 мая. Всех, кто еще не забыл этот праздник, кто почитает эту традицию 1 мая, кто, вспоминая своих родных, близких, Приглашаю всех на автопробег, кто желает принять участие. Я э, прошу всех, кто хочет принять участие в этом автопробеге, позвонить на эти номера, которые будут снизу ролика. Ждем, э, что вы примете участие в этом автопробеге. Э, флаги приветствуются, но э, у кого нет возможности приобрести флаг, мы предоставляем флаг наш. Ждем ваших звонков. Не забывайте нашу историю и не забывайте традиции, которые испокон веков входили в нашу жизнь. Кто не помнит истории, у вот того дня от будущего.